Живите в гармонии с окружающим миром. Тот человек, который хочет добиться успеха в жизни, должен распознавать причины, которые вызывают задержки либо неудачи в его жизни. Как же это сделать? Общаясь с многими успешными людьми, я выявил не менее 30 причин, которые тормозят ваш успех либо способствуют вашим задержкам, либо неудачам. Но самое главное — это способность не уживаться с окружающим миром что это значит общаясь с человеком который еще на то время был очень богатым человеком который владел очень огромным бизнесом когда он нанимал людей на руководящие должности он выбирал их по пяти критериям первое это способность уживаться с окружающими второе это лояльное отношение э, в той ситуации, в которой ты находишься. В третьей, Третье – это надежность в любой ситуации. Четвертое – это терпимость в, любой, терпеливость и терпимость в любой ситуации. И четвертое – хорошо делать порученную работу. Как видите, э, профессиональное качество находится только на последнем месте. И если бы хотя бы одно качество из четырех вышеперечисленных, самых первых, вышеперечисленных не соответствовало, то он мог не рассчитывать на эту должность. Когда-то Эндрю Карнеги предлагал Чарльзу Швабу, который еще на то время перемыкался какими-то одноразовыми заработками, работу, которая позволяла зарабатывать 75 тысяч долларов в год. На то время это было целое состояние. И Карнеги сказал, что это... 75 тысяч долларов не потолок – это лишь вознаграждение за твою проделанную работу. Но также тебя ждут бонусы в размере 1 миллиона долларов в год, если ты будешь... Не то что... Это, это зависит от того, как ты будешь вдохновлять людей. Так вот, именно вдохновение, вдохновение людей – это невидимый чек в вашем банковском счете, в который вы сможете переписать любую сумму, которую вы только захотите. Если вы не умеете этого делать, если у вас не заложено это качество, его можно воспитывать. И сейчас я расскажу, как это сделать, какими способами. Первое, это всегда... Говорить хорошие слова, либо делать хорошую услугу, если даже от вас этого не ожидают. Второе. При общении с человеком всегда в вашем голосе должно, должен присутствовать какой-то дружеский тон. Третье. Всегда позволяйте себе улыбаться. Не скрывайте свою улыбку. Четвертое. Не просите об услуге того, которому вы сами когда-то не помогли, либо ему не сделали еще услугу. Пятое. Оставьте свои политические, религиозные э, э, взгляды при себе. Шестое. Э, всегда сконцентрируйте внимание при разговоре на вашем собеседнике. Говорите не о чем то а с ним. Будьте с ним в это время, в этот час. Вы должны позволять э, почувствовать человека значимым. Седьмое. Э, э, один грамм позитива разрушит тону пессимизма, так что всегда будьте оптимистичны, хоть грамм оптимизма вы должны проявлять, и вот этот пессимизм он просто напросто развеется. И восьмое, умейте слушаться собеседника, когда вы Научитесь слушать собеседника, человек будет доверять вам и будет знать, что на вас можно положиться. Именно хотя бы этих 8 качеств, которые вы себе воспитаете и начнете применять на практике, приведут вас к отличному результату в вашем деле, в вашей работе, в вашем бизнесе, неважно чем вы занимаетесь. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, и неважно, где вы его смотрите. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех новых выходящих видео. И до встречи в следующих видео. С вами был Виктор Бандалет. Пока-пока.